Согласно статистике, только небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вы еще не подписаны и вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку подписаться. Это поощряет алгоритм YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье среди большего числа людей. Привет, любители психологии! Вы когда-нибудь замечали друга, который всегда обменяет планы в последнюю минуту? Некоторым людям может показаться, что это грубо, однако это может быть признаком социального тревожного расстройства, а не грубости. Каждый человек в то или иное время испытывает определенный уровень социальной тревожности. Но люди с социальным тревожным расстройством испытывают более высокие уровни беспокойства, страха и паники в социальных ситуациях. Прежде чем мы начнем, это видео предназначено только для образовательных целей и не заменяет профессиональное руководство, советы, лечение или диагностику. Если вы имеете отношение к этому видео, мы советуем вам обратиться за помощью к специалисту по психологическому здоровью, чтобы повысить осведомленность о социальной тревожности. Давайте рассмотрим 10 признаков того, что это социальная тревожность, а не грубость. Первый признак – это трудности с установлением зрительного контакта. Часто люди с социальным тревожным расстройством описывают взгляд кому-то в глаза как вызывающий беспокойство и неудобный. Скорее всего, это связано с генетической связью. Люди с диагнозом «социальное тревожное расстройство» испытывают выраженный страх перед прямым зрительным контактом. Если у вас есть социальная тревога, часть вашего мозга, которая предупреждает вас об опасности, может быть вызвана зрительным контактом. Во-вторых, они не едят пищу, потому что боятся, что она может застрять у них в зубах. У вас есть страх? Есть на глазах у других. Некоторые вопросы, которые могут возникнуть у вас в голове, включают, что если я пролью свою еду или напиток? Что если я подавлюсь и привлеку к себе внимание? Страх есть на глазах у других может помешать вашей общественной жизни и даже учебе или работе. Общение обычно включает в себя ту или иную форму еды или питья. Силовые встречи иногда проходят за обедом или ужином. Школьные кафетерии могут быть переполнены. Страх есть и пить в присутствии других может быть вызван самыми разнообразными ситуациями, продуктами и компаньонами по столу. Номер три. Отменяют планы в последнюю минуту. Вы или кто-то из ваших знакомых часто отменяете планы в последнюю минуту, вас может затянуть в круговорот тревожных, ошеломляющих мыслей, и вы можете отказаться в последнюю минуту. Например, что если мои друзья подумают, что я скучный или неуклюжен? По словам лицензированного психотерапевта Кортни Глашоу, подавляющие тревожные мысли можно преодолеть с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Это помогает переосмыслить ваши тревожные мысли, чтобы вы чувствовали себя более непринужденно при взаимодействии с другими людьми. Номер четыре. Выключение в групповой обстановке. Вы молчите в группах людей, потому что боитесь, что вас осудят за то, что вы говорите. Когда вы страдаете от социальной тревожности, вы, как правило, избегаете социальных ситуаций и закрываетесь в групповой обстановке. Вы закрываетесь не потому, что вы грубы, а из-за сильного страха смутиться. Люди без социальной тревожности обычно отмахиваются от неловкого социального момента и двигаются дальше. Однако, когда вы совершаете ошибку в социальной обстановке, вы проводите дни или даже месяцы, прокручивая эту ошибку в голове. Пятый признак – это вспышка гнева по поводу того, что другие считают незначительным. Вы иногда обнаруживаете, что испытываете вспышку гнева по отношению к чему-то, что только слегка раздражает. Люди, страдающие социальной тревогой, могут испытывать трудности с засыпанием или продолжением сна и испытывают нехватку сна. Со временем недостаток сна может привести к тому, что люди станут более чувствительными к мелким проблемам и быстро разозлятся. Накричат на собаку золая, разозлятся в пробке, расстроятся из-за длинной очереди в продуктовом магазине или набросятся из-за ошибки. Все это небольшие триггеры, которые превращаются в монументальные проблемы для человека, который борется с социальной тревогой. Быть внимательным к вспышкам гнева, ведя дневник и уделяя время размышлениям о том, почему произошел этот гнев, часто может помочь людям осознать свои триггеры тревоги. Номер шесть. Быть приклеенным к телефону или социальным сетям. Вы достаете свой телефон в любое время, когда находитесь рядом с людьми, которых не знаете. Телефоны или социальные сети – это отвлекающий фактор который часто используют люди социальной тревогой, чтобы отвлечься от подавляющих мыслей. Вам может казаться, что все вас осуждают, так что внимание телефона отвлекает вас и помогает сбежать. Седьмой признак – страх открыться и завести более глубокий разговор. В основе социального тревожного расстройства лежит страх быть изученным, осужденным или смущенным другими. Вы можете бояться, что люди будут плохо думать о вас, или что вы не будете соответствовать другим. Поэтому вам будет трудно открыться и завести более глубокий разговор. Даже если вы, вероятно, понимаете, что ваши страхи быть осужденным несколько иррациональны и преувеличены, вы все равно не можете не испытывать беспокойства. Номер восемь. Вы рано уходите с вечеринки. Вы всегда беспокоитесь, что поставите себя в неловкое положение или окружающие могут вас смутить? Люди социальной тревогой могут быть напуганы идеей вечеринок, потому что они слишком много думают о том, как другие внимательно изучают и строго оценивают их. Из-за этого они легко истощаются при взаимодействии с другими людьми. Девятый признак. Кажутся напряженными в группах людей. Часто вы ли чувствуете себя неловко или напряженно в группе? Люди с социальным тревожным расстройством понимают, что их уровень страха чрезмерен, что может привести к тому, что люди будут бояться быть осужденными или отвергнутыми за это, что они кажутся встревоженными, краснеющими, потеющими, или кажутся некомпетентными или скучными. Это может привести к избеганию социальных ситуаций или переживанию их с чувством страдания. Номер 10. Они создают ложное ограничение по времени. Придумываете ли вы ложные отговорки, чтобы пораньше уйти от общения, чтобы не чувствовать стресса? Кто-то социальной тревогой может создать ложное ограничение по времени, чтобы избежать социальных взаимодействий и убедиться, что он не чувствует себя в ловушке. Это похоже на тебя? Замечаете ли вы, что делаете какие-либо из этих признаков? Социальное взаимодействие может быть напряженным и утомительным, но оно всегда будет частью жизни. Вы можете использовать различные методы преодоления и медленно выходить из своей зоны комфорта. Но тебе не обязательно делать это в одиночку. Если вы или ваши близкие проявляют какие-либо из этих признаков, пожалуйста, обратитесь за помощью к специалисту по психологическому здоровью. Вы нашли это видео ценным. Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти пользу в этом видео. Видео. подпишитесь на канал и нажмите кнопку колокольчика для получения информации о новых видео спасибо что посмотрели и увидимся в следующий раз